Следующее стихотворение я читаю очень редко и сейчас, воспользовавшись тем, что я читаю произведение «От лица мужчины», я его вам расскажу. Это, наверное, мое самое резкое и грубое стихотворение, и прежде чем его прочитать, я хочу сказать, оно не касается никого из сидящих сегодня здесь, в, моем, в нашем зале. Просто вы его любите, поэтому я его прочитаю. Меня тошнит от вас, от всех. Простите, слишком откровенно ваш злобный и противный смех, больничный кипяток по Мне неприятно наблюдать, как вы ласкайте друг друга, и как кидаетесь в кровать, Когда доливает скука. Мне неприятны ваши сны, которые полны разврата, Когда в преддверии весны вы без тяда вяжете матом. Берете, что попало в рот, и нажираетесь до вод, для вас тупоголовый сброд. Вся жизнь веселая суббота, что не поступок, новый грех. Что не любовь, то вновь измена. Не тошнит от вас, от всех. Простите, слишком откровенно.